Так получилось, так совпало, что...

Последний äh, вот, äh, пируш, который я делал, комментарий Торы, все, все пируши, которые я делал из Торы, так получилось, что они как-то связаны с благословением и с проклятием. И вот тебе... сейчас опять эта же тема, благословение и проклятие. <реклама> я еще раз прочту это.

И там написано, смотрите, Господь זה... дает вам сегодня выбрать благословение и проклятие. דברים, äh, 11, это Второзаконие, 11 глава, с 26. 26 стиха. עכשיו, äh, 12, мы перескочим на 12 главу. את ה... את я хочу разделить следующее на две части. אז, äh, я прочту со второго стиха.

עבדת עבדון את כל המקומות אשר עבדו, עבדו שם הגורים אשר אתם ירשים אותם את אל אלוהים על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן וניטצתם את מזבחותם ושברתם מצבותם ואשריהם תשרפון באש ופסלם אלוהים תגדעון ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. זה משתיים עד שלוש.

12 глава, автор 2-3 стихи. «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на, высотах, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте стуканов богов их, истребите имя их от места того». За

Народ Израиля получает заповедь что когда он войдет в землю Израиля что он должен уничтожить все идольское на той земле

ואז אנחנו ממשיכים עם פסוק חמש עד שבע. פרדלז'הים ספטווה פוסיד מוסטיך. כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלוהיכם מכל שפתיכם לשום את שמו שם לשכנוע, תדרשו ובאתת שם. הוא הבאת שם עולותיכם וזווחיכם ואת פסורותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובכורות

בחרכם וצונכם וACHALTם שם לפניו אדוני אלוהים וסמachtם بكل משלח ידכם אתם וبيתכם אשר בראח אדוני אלוהים. No, שפят verse. No, к месту, какой изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы прибывать имени Его там. Обращайтесь и туда приходите и туда приносите все сожжения ваши.

И жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и мирные жертвы ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим. Веселитесь вы, семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой». Вначале Господь говорит,

ונשטוש את всю אידלסקה נתוי זמלה. כי אם אנחנו מסתכלים פה בפסוק 6, יש בערך 7...

עולות, כאילו שבע תרומות שאנחנו עושים. אם мы посмотрим в шестом стихе, то есть как минимум шесть пунктов, שש שרף, семь, которые должны приносить народ ישראל. זיפхевכם, עלותיכם, עשרותיכם, תרומת ידכם, הכל, הכל, כל מה שאנחנו יכולים להחליל בעצמנו, זה הכל בשביל אלוהים. вот эти все виды, что здесь перечислены, все סожжения, жертвы, десятины и так далее, эти семь видов мы должны приносить пред Господом Богом там, в том месте. וזה מקום שאנחנו

ואנחנו, בעצם, אלוהים יהיה נוכח במקום שלנו, בבית שלנו. מפסוק 29 עד 31. כי אחרית אדוני אלוהי חאת הגויים, אשר אתה בא שמה

מפניך, רופן, תדרוש לאלוהיך לאמור, היה כעבדו הגורים האלה את אלוהים, ועשה כן, גם אני. לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תואבת אדוני אשר שונה עשו לאלוהים, כי גם את בנם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהים. 29 стиха, 12 главה. כגד ג'ספויד בוח טוי אסטריבית את לצה טוייבו נרודי,

אז עוד פעם אנחנו רואים כאילו את הסיבה למה להשמיד את הכל, כי זה...

А колпа вода поганит. Из этих стихов мы видим, что Господь указывает, что в принципе весь образ жизни, который вели те народы, которые населяли землю Израиля, это идолопоклонство. И все, что они делали, они служили идолам. И Господь говорит, уничтожьте все, чтобы по ошибке даже вы каким-то образом не воспользовались или не стали жить, как они. Вот из этих двух частей, что мы прочитали

и хочу вот сделать перевод на современную жизнь и like, uh, обратить внимание вот именно на нас на верующих то что вот мы пытаемся сделать

אז בחלק ראשון מפסוק 67 אנחנו רואים שאלוהים מצוין לישראל לבצע ניקיון טוטאלי של כל המקום. В начале со второго по седьмой стихи Господь говорит уничтожьте все идолское полностью очистите там все. Потому что это будет домом Божьим. 31 Из 29 по 31 стихи. Кто, Ишамелех, Пентелех,

זה פה? יש год стихи он говорит что все это будет сохранено? לא יש אמר за другими богами. 29 по 31 апассай сети за другими богами. אז אז נחון אנחנו רואים

мы видим на протяжении всего времени, что народ Израиля ходит по пустыне, он получает много заповедей, много законов.

Все время там <говорит> говорится, что если будешь делать вот так-то так-то, то будет <говорит> тебе хорошо. Не будешь это делать, будет <говорит> тебе проклятие.

Так что, вы, вы скажете мне, так что ты предлагаешь? Тут столько много заповедей, столько много э, вещей, которые нужно исполнять или не исполнять. Что, мы теперь должны превратиться в вот таких вот религиозных, которые строят заповедь на заповедь? Ответ мой нет.

Uh, Однозначно нет и вот вот эти всяческие радикальные религиозные движения они строят заповедь на заповедь и таким образом огораживают себя вообще от исполнения этих заповедей не совсем на самом деле они

пытаются исполнить эти заповеди и пытаются сохранить себя, чтобы защитить себя от неисполнения этих заповедей, и поэтому строят различные вот дополнительные заповеди.

Elohim, Но Господь нам показывает что-то другое. Я никого судить не собираюсь. И вот в своей жизни я видел людей, которые уходили в такие вот радикальные вещи, религиозные какие-то убеждения, и их жизни портились.

אז כמו שאמרתי, אלוהים לא אומר לנו לעשות את זה. ואם אנחנו נקרא בתחילת 13, את כל הדבר אשר 13 גלבה, לא, לא, לא, משהו לא...

PERK שבועה SE PASOK אחד. כן. זה קצת מוזר. אז תגיד אני. אז כל הדור הראשון נוחים מצוות. Все что Господь Бог заповедал вам. Ототиш, ототиш меру.

סובלуйте. לאסוד לא תוסיף פלע, ובלא תיגרם ממנו. И не добавляйте к нему и не убавляйте из этого ничего. Askiy Elohim, evinu Amon mitzvot vechukim. Господь дает нам много заповедей, повелений. Va'kol ato vateno. И все это ради нас. Kmoshe katosh beelah Korintim eser. Как написано в первой Коринфянам десятой главе? Ani debatok ruchem imakirim. Shum

10, 10. 10 глава с 13 стиха вас постигло искушение не иное как человеческое и верен бог который не попустит вам быть искушаемым сверх сил но при искушении даст и облегчение так чтобы вы могли его перенести

нам нужно исполнять заповеди, которые Господь Бог заповедовал нам, не больше и не меньше. Не придумывать что-то новое. Или делать вид, что мы якобы исполняем заповеди Божьи. Вспомните о

историю надава и aviuda. что אהבו им были люди, которые боялись Бога и любили его. וְהִרְשׁוּ תַעֲבַד בְּצֹאָה они делали, любили делать дела Божьи наилучшим образом.

Но вдруг они решили сделать что-то иное, иным образом. И, бэмэто, и принесли туда чуждый огонь, и на месте погибли. Also, I, honest, Но это не значит, что мы... Вот,

это не значит, что мы не должны стараться, это не значит, что мы должны пытаться. Мы должны для того, чтобы исполнить заповеди Божьи наилучшим образом. Не придумывать законы заповеди. Это то, что сказал Господь. Вся эта глава наполнена различными интересными темами, но я выбрал три, об которых я бы хотел поговорить.

И вот первая часть, я бы хотел посмотреть на стандарты жизни. Вот когда мы въезжаем в новую квартиру или в новый дом,

мы умеем, мы умеем, мы умеем, мы умеем, все, все, что нам кажется нечистым, неубранным, мы, конечно, все это убираем, очищаем, красим. Для того, чтобы это было нашим домом, чтобы это превратить в чистый дом для нас, для, для нашей жизни. Вот, в этой первой части я очень вижу вот эту связь.

Уничтожить идолов, очистить землю от идола поклонства, так же как и мы въезжаем в новую квартиру. И второе обращение это чужие боги. 13 глава. Продолжаем со второго стиха.

כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן לך עות או מופת, ובא העות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעת ונאבדם. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה ה' אלוהיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את ה' אלוהיכם בכל אוהבכם ובכל נפשכם. אחרי ה' אלוהיכם תלכו ואותו תראו ואת מצוותיו תשמעו ובקולו תשמעו ואותו תעבדו.

Okay. 13 глава законе с первого стиха. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажем при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего, или сновидца этого, ибо через это искушение вас Господь, Бог ваш».

Поднимется какой-то пророк, который ведет нас в заблуждение. И вот тут мы видим, что нас пытаются затянуть в какое то идолопоклонство. мы

кто были эти башки, если мы смотрим вот в тот период жизни, который читаем? <годные инициативы> скорее всего, это были хананские башки. <годные инициативы> И может быть, это даже э, такие вот падши ангелы, нефилимы. А у них была сила. Люди их боялись.

И э, если мы посмотрим на нашу сегодняшнюю жизнь, что же за идолы, в которой мы живем сегодня? Это вполне могут быть такие вещи, как любовь к деньгам, э, наркотики, прелюбодияние.

ו social media זה מאוד חשוב. וおזависимость от интернета. דבר אחר שולק יאחז מיתנו, יתרצו מטלת, ומה שאמור אחת לאלוהים. Все, что берет наше внимание больше, чем Господь Бог. אז יש לי עוד שתי דוגמאות

есть еще два у меня примера которые их вот я бы хотел с вами поделиться и если мы посмотрим 70 лет назад мою ему за что во что люди верили раньше так сильно за 23 глава посук

Умец как Там как раз цитата именно о том, что я буду говорить. Так говорит Господь Саваов, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают вам мечты сердца своего. Они

от уст господних. Они постоянно говорят, может, я не могу Окей, אז, сейчас мы переходим на эту дугу. Кто знает Эдон Ленин? Давайте, к первому примеру, вернемся. Кто помнит такого товарища Ленина? Шетхилл от Коммунизм. Который начал коммунизм. В Эдон Хитлер. А такого товарища, как называть Гитлер? Нацизм. Который создал Нацизм. а за Коммунизм и Нацизм кибелло

Какая А вот вот эти движения коммунизм и нацизм, их о них очень много говорили. Они были практически религиями. коммунизм, Люди за коммунизм, за нацизм были готовы жертвовать собой, были готовы пожертвовать своей семьей ради партии.

Y, и таким образом uh, уничтожали народы. И вот вам реальный пример, что вроде какие-то вещи, которые как религия произошли рядом с нами, и мы, может, не сильно об этом задумывались. И и да, какие идолы, о каких идолах, это все вот эти деревянные, это уже все древние, а вот среди нас происходят такие вещи.

ויש כל כך הרבה דברים מתחת לאף שלנו שיכולים להיות תחליף לאלוהים <תקופק>

может произойти в нашей жизни что может заменить Господа Бога, того мы можем и не заметить. זה, и все это Господь приводит в нашу жизнь для того, чтобы испытать нас. Как мы прочитали в предыдущем стихе. Не слушайте слов пророков пророчествующих вам. они обман

вас рассказывает вам мечты двадцатая своего посок от уст стих. Нам 20 глава это в

Ischhot 20 глава. Это присук. Шестнадцать. Не я лечил, не имахерим. Да. Это одна из то, что было в десяти заповеди, чтобы да не будет у тебя других богов. Сколько двадцатая глава? Сто двадцатая. Сто двадцатая. Двадцатая. Ischhot двадцатая глава. Кан. В Ришон-Ло Коринтим, это это в эсарбайсе видео, которое давало мы добрали на Форика. Первый Коринфидам то же самое написано, мы не будем даже читать.

עכשיו, במתי 24-24? כי יקומו משיחי שקר או נביאי שקר ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להתאות, אם אפשר גם את הבכירים. ובסתנות לגי מסיעי ולגי פררוקי ודדות велיקי זנמניה וצדסה שבי פרלסתית

если возможно, и избранных. можем еще много-много мест Писаний приводить и читать, где говорится, не иди за лже проповедующими, не иди за теми, за всеми, но это все тот же самый смысл. בתהילים 115,

נראה לרוסית זה שונה, כן? יכול להיות. סתוב את נעצתם, שתוירת ופה פייטה סטיח, מה המשמעות שם? עצבהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. זה? פה להם ולא ידבו, עיניים להם ולא ירעו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא ילכו, לא יאגו בגרונם, כמו הם יהיו עושהם כל אשר בותח בהם.

Это 114-й псалом. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой моление мо я преклонил ко мне ухо свое, потому буду призывать его во все дни мои.

Там смысл о том, что это все, вот это вот служение идолам, оно без души, оно как бы не имеет жизни. Это все мертвое. Там вам нечего искать. Может быть это красиво выглядит, блестит. А кроме этого это все пустышка. Только вы должны знать, кто такой Господь.

בברישנה ליהואanan זה ממש קצר פשוט התרגيم. Первая Иоанна. Перек пять посоки ставе ед. Уоме יאלדיי ישמולחמ מין אלילים. Там написано дети мои будьте осторожны чтобы не служить идолам. אני רוצה לודד אתכם בממחד אורים לבקיר את הילדים שלכם. Особенно я хочу обратить наше внимание

родителям, будьте внимательны к своим детям. Иногда прослеживайте, что они делают, куда они тратят свое драгоценное время. Может быть, у них есть какая-то зависимость, и это нужно найти и обличить еще человека, когда он ребенок.

И вот предыдущая наша часть говорила о стандартах жизни. Мацпун, построение, э, вот, э, с, да, может быть, как, как говорит вам совесть. Э, тэрата маком, тэрата байт, чтобы очистить дом, очистить место. Потому что это место Дом Божий. Еви,

ה'גאַסּפּוּיַת דָּיִתָּנוּ מִטְסַנְדָּרִים. ה' gives us standards by which we need to live. Our children must also live

я хочу привести в пример мою семью все uh, что вот когда мы еще были маленькие родители видели что-то не так в нас они останавливали объясняли говорили почему это нельзя делать

спасибо господу богу спасибо родителям которые внимательно воспитывали нас и сегодня вся наша семья верующие мы служим господу богу אז מודד אתכם לلفון את אודל סיאמדי מודד לכם לلفון את Mishpachadim. и я призываю вас быть внимательным к своим детям. вы на куда хува, и последнее. וניי נא קשрут. это заповедь чистой еды, кашрут.

אם אנחנו מסתכלים בפרק ארבע עשרה... אם אנחנו מסתכלים בפרק ארבע עשרה... מה זה? ארבע עשרה של מה? של דברים בפרשת. בפרזקוני, 14ה גלבה... אלוהים אומר לנו שאנחנו בעצם המייצגים שלו... Господь говорит, что мы Его представители... עלינו להיות תיאורים חיצונית וגם פנימית. ונשה ответственность, быть чистыми и внешне, и внутренне.

אם נאходим אחרון בפסוק ראשון, ב' ביני מאתם לאדונאי לוא לא תקדודדדו ולא תסימו קרהה בין אנחם למיץ, כי אם כדוש אתה לאדונאי לוא אחה, בחר אדונאי להיות לא ל-Am Segula, מיקול אמי משאר ה' אדמה. Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего.

И тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Первая часть говорит о внешнем, о чистоте о... внешней, не делать нарезов, о... на коллок, Не посвящать это кому то умершему, например. И, и мы, если видим, то раньше тоже об этом говорилось, чтобы не делать вреда своему телу.

עכשיו נחקנו מסתכלים בפסוק ארבעה ושמונה. וесли мы видим, читаем стихи с четвертого по восьмой. Бетем за за никая на пнеми. Это о внутренней чистоте. Зота беема

ותאו, וככה ממשיך, אנחנו רואים מה כן לאכול, מה לא לאכול. ווות, ווות, ואתה סטיחה נפיסנו, או, עוד שסטתי ידי, תו שבנה ספחודת, נפיסנו, שאו, ניקקוי מרזסטי נאמ ננושן יש. אז אנחנו פשוט לא נקרא את זה,

Некоторые мои друзья говорят, что сегодня можно есть и кошерную пищу, и некошерную. И они основывают эту теорию на Диане Апостолов, 11 глава, с 4 по 9 стихи.

התחיל כאיפה לספר אליהם על העניין לפי הסדר. מתפלל ביר בעיר יפו, ובהיותי בהתעלות ראיתי מראה. איזה כלי דומה למפרס גדול מורד בער בקצותיו מן השמיים ומגיע עד אליי. כשהתבוננתי בו ראיתי את באמת הארץ, את חיות היער והרימסים ואת אוף השמיים. גם שמעתי כל אומר אליי, קפה שחת שחט ואכול. אלא שאמרתי, בשום פנים, לא, אדוני, כי מעולם לא נכנס פיגול פי פיגול או, uh, תמה.

Деяние апостолов, 11 глава, 4 стиха. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился, и в выступлении видел видение».

Того ты не почитай нечистым. Yani, я не разделяю это мнение моих друзей, которые говорят, что можно есть и кошерные, и не кошерные. <просу>

طهور طهور. Давайте посмотрим в корень того, как это преподносится нам, вот чистая и нечистая пища. Мы будем быстро это делать, потому что в принципе эти вещи повторяются. И в первый раз, когда мы слышим о чистых и нечистых животных, это книга бытие. 7 глава, 2 и 3 стихи.

מכל הבאמה תאורה תיקח לך שבע שבע איש ואשתו ומן הבאמה אשר לא תאורה הוא שניים איש ואשתו גם מאוף השמיים שבע שבע זכרו נקבה לחיות זרע על פני כל הארץ

это история с новым, когда Господь повелевает ему брать чистых, нечистых животных. Там написано каждый твари по паре чистых столько-то, нечистых столько-то. Чистых по семь, нечистых по два. Дальше числа 11 глава.

И там говорится о животных, у которых разделены копыта, которые живут жвачку, что это чистые животные. Вот и второзаконие перекарба. 4 глава. и перечисляются, что корову, быков можно кушать, потому что это чистый, всякий скот мы что мы

очень много в Танахе посвящено именно, что кушать, что не кушать. <связать> По-моему, даже две главы этому посвящены. И мы видим, что это очень важно <связать> Господу Богу.

Мы там видим, что есть, что не есть. И вот эта история изделия про Петра, видение Петра, то, что мы читали, это не означает, что все то, что раньше было для вас нечистым, теперь вы можете есть, потому что Господь сказал.

Господь не меняет. Петр не меняет, не исправляет Писание. У него даже нет власти это сделать. Даже Иешуа это не сделал. הוא, אמר בספר מתי, в פרק חמיש, פסוקים שבעה, תשע, שבעה, תשע. Пятая глава на горная проповедь, семнадцатый стих. Иешуа אמר: אל תחשו שבחתי לבלתי התורה או את

אמן אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים וארץ אף יד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה בטרם מתקיים הכל. לכן כל המפר, אחת מן המצפות הקטנות האלה, והוא כח את הבריאות, כתון נקרא במלכות השמיים.

אבל כל אושםו מלמד וגדוליקה במלכות השמים. מטфיא 5:17, на горной проповеди цитата слов Иешуа: не думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. не нарушить пришел я, но исполнить. и бойственно говорю вам, до коли не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не ни

придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей малейших, этих, и научит так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном. Иешуа не опускает ничего из Танаха. И то же самое и Петр.

Поэтому кашрут остается кашрутом. Чистая пища остается заповедью для народа Божьего. Но то, что говорит здесь Петр, это отношение к другим языческим народам. Уважение других народов. Стам в

Например, в азиатских странах. Если вас хотят накормить и приносят еду, а вы отказываетесь, это, этим самым вы выражаете неуважение к тому человеку, который вам это подает. Поэтому есть различные такие культуры, которые нужно уважать. Поэтому

заповедь чистой, нечистой пищи остается актуальной. אני רוצה לסיים. Я хочу закончить. אני רוצה לאיו אתך מוקצה. Я хочу пробудить вас немножко. ולחזור שנית אל pasuk שתחילה ממנו. И повторить стих с которого мы начали. Шапараша отхила ממנו. С которого начинается эта глава недельная.

בראש... זה, זה דברים, דברים 11. ש... 11. 11, נראה לי 10... 12, נראה לי 12, לא, זה 11. 11, זה ממש ההתחלה. Uh... פסוק 26. 26. 26. ריאה נוחי, נותן לפנחתם Вот, я предлагаю вам сегодня, благословение и проклятие.

Вы выбираете, что вы хотите, благословение или проклятие. Господь дает нам свои стандарты для жизни.

]Eh, ולא יביא לנו יותר מהמשהו שאנחנו מסוגלים לaset. Он не дает нам больше, чем мы сможем исполнить. אומר לנו לא תסף אלוה, ולא תיגרמו. И он говорит не прибавляй и не убавляй закона своего. כי верны Господу Богу. В этом воспитывайте своих детей. אחרים. א-א- отделяйте их от ידולא Все.